Знаешь, что-то мне кажется, что в последнее время наш секс стал каким-то скучным. Что из него можно убрать, чтобы он перестал быть таким банальным? Буква Б, родная. Она...